Так. Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Александр Потапов, мне 47 лет, я сам из Украины. В прошлом я предприниматель, 25 лет я занимаюсь разными видами бизнеса и 10 лет работаю из дома через интернет. Мы строим бизнес вместе с женой и мы сегодня с нашими партнерами из разных городов и стран мира поделимся... Нашей возможностью, бизнесом, которым мы занимаемся, ведем его через интернет и пользуемся классными, прекрасными продуктами, которые производит большая американская продуктовая компания. Я в двух словах сейчас вам на слайдах покажу, что за компания, как называется, какие продукты производятся и попрошу наших партнеров приготовить свои результаты. Так, я включу вам экран. Компания, с которой мы сотрудничаем, называется TLC – Total Life Changes. В переводе с английского – это «Полное жизненное изменение». Она организована в 2003 году в Америке, в штате Детройт, в городе штат Мичиган. И она работала в основном в Америке, в Латинской Америке, в Канаде, в Южной Америке. И только сейчас она заходит на рынки Европы, страны СНГ, Азии, Африки – и это сейчас очень актуально в наше время, когда на рынке еще не знает никто об этой компании. Рынок свободен, можно построить хороший большой бизнес. Тем более компания зарекомендовала себя в Соединенных Штатах Америки уже 20 лет. Работаем мы с продуктами, которые вы почувствуете. И это похудение, здоровье, хорошее самочувствие, полезный кофе, эфирные масла, продукты для кожи, продукты с канабидиолом. Всего у компании более 50 продуктов. Здесь есть и протеины, и чай детокс, и кофе для похудения, и капли для снижения веса, и капли жизни, которые повышают энергию, и продукты для женского здоровья, и витамины, дневные и ночные комплексы. Продукты, я сказал, для кожи, волос, ногтей, прибиотики, пробиотики, продукты, которые улучшают работу столовых клеток, есть зубная паста для похудения, есть мыло и другие продукты. Я вижу, у нас гости здесь есть из Израиля, и попрошу своего партнера Акиву Мазора меня дублировать, переводить на иврит. Туда ну, спасибо большое. Давай продолжай, но я буду переводить. Ну, кратце скажи, гостям из Израиля. Шелом, топ Израиля. этот Александр Один из основных продуктов это чай детокс Иясу-Ти Ориджинал. из это детокс, который состоит из 9 трав, которые очищают наши внутренние органы. Простым, простым языком он просто выводит токсины из организма. И очищает кишечник, печень, почки, и наш организм самостоятельно начинает справляться со своими недугами, которые... Многие наши партнеры и клиенты отмечают, что у них появляется энергия, облегчаются запоры. Да. Ah -huh. Улучшается сон и просто все люди очень довольны. Уменьшается а Второй продукт, о котором я хотел бы сказать, это Нутрбурст. А Это, это мультивитамины, мы его называем жидкое золото. Это функциональное питание всего организма. И он содержит и витамины, и минералы, и фитонутриенты, и все-все-все, что нужно нашему. Витамины, минералы, и хумцотамин, и коль, мы 48 маркивим соним, потому что мы все рано закукли. Вы можете приостановить на паузу сейчас это видео и почитать просто состав. Вы будете приятно удивлены. Мы хотим, по-моему, сказать, это... Рома, махила, муцар, и наши партнеры, которые используют эти продукты, без всяких диет и физических упражнений, получают вот такие результаты. של, שלנו, שום, äh, נוספת, במוצרים, äh, חיים, כאלה, Действительно происходит полная трансформация всего тела. Люди просто добавляют продукцию в рацион и получают такие результаты. И я сейчас попрошу наших партнеров и клиентов, чтобы они рассказали свои результаты коротко, какими продуктами вы пользуетесь и какие у вас результаты. Давайте... Я, начну я начну с себя. Меня зовут Акива, мне 65 лет, я живу в Израиле. Я использую продукты компании ТЭС более года. И в первые три недели я сбросил 3 килограмма, но у меня произошло чудо. После полтора месяца у меня вышел такой гигантский камень. Вот как вы видите на экране, я показал это врачам, они не понимают, как это, как это мог быть, это камень без операции, я чувствую, что я получил свою жизнь в подарок. Спасибо Богу и компании ТелСи. Сипарти, что в работа. спасибо. Следующий, кто у нас хочет поделиться? Катерина, вижу, руку поднимает. Нет, ну хорошо. Алло, меня слышно? Да, да, да, конечно. Добрый вечер всем. Меня зовут Здравствуйте. Екатерина. Скоро Валентина, Екатерина? Я из Мариуполя. Анимир Мариуполь. Я в компанию пришла на продукт, меня заинтересовал детокс. אני הגדי לחבורה וגללה מוצאר וниירותי安娜莎 שניקור אלים. да У меня были мигрени, желудок плохо работал. А я лимигрен от марахетикулю, а вдак мужцарех. Да, я начала принимать чай заварной нашей асоти. И сразу же почувствовала результат. У метаболизм стало хорошо спать. Намного энергичнее стало. Ну, затем я стала принимать другие продукты, еще наши мультивитамины. Ко -ко И другие. Я получила не Небольшой результат, она 5 килограмм похудела за это время. Знаете, я еще не говорила об этом. У нас же были такие неприятные мероприятия, скажем так, война у нас. в Украине. Yeah. <laughs> у нас была война, и я поехала к дозере, я там была у него месяц, и продуктов у меня с собой не было, была только Симсенс. На ведь а я Была упаковка, я весь март месяц, потому что накануне я в мае ломала руки. Какой продукт у вас был только? Тимсэн. оставался для сустава вот это вот. А это клейда. А мне после перелома руки сильно болело плечо, я ходила на в гимнастику в больнице месяца три и ничего не помогало. И вдруг через этот месяц я заметила, что у меня рука начала двигаться, я смогла ее подчеркнуть. И я была удивлена. Еще мне очень приятно сказать, делиться тем, что мне 68 лет, но я не пользуюсь аптечными препаратами. Супер. Спасибо, Катерина, большое. Давайте еще кто-то нас, Таня, вот хочет поделиться, да? Всем привет, друзья, меня зовут Татьяна Ботнари, я родом с но живущий в Москве. Сэлом СМИ, Татьяна, аними Молдова, Валанихя, Москва. Благодаря э, трейному чаю я сати оригинал. Я стала лучше спать, больше энергии. Не э, могу кушать все, что хочу даже перченые у меня благодаря этому продукту у меня не болят ноги, поскольку я работаю по найму целый день на ногах. А благодаря этому витамину я питаю свои клетки, я чувствую себя хорошо. Я счастлива, как будто влюблена, хотя я на самом деле сейчас влюблена своего парня. Желаю всем, всех благ и здоровья. Спасибо, Танечка. Давайте еще Олег Кравченко. Давайте в Германию приедем. Поделись, пожалуйста, результатом. Микрофон, Олег. Все, забыл, да. Uh, здравствуйте, добрый вечер, дорогие партнеры, клиенты. Я из Германии, мне 48 лет. Uh, сейчас на данный момент они бегаю, в Германии, иду в здоровой жизни и принимаю uh, чай. Я принимаю нутра boost утром форден ффрту и принимаю конечно почти каждый день энергии для энергетики так как я занимаюсь спортом и есть физические упражнения поддержность я его принимаю уже где-то с середины ноября прошлого года, а этот продукт, заметил, бенда, что у да? меня, а, в первую очередь, это появилась энергия, сразу такая ергяшки, даже, то, это дирасия, энергия. первое время даже ночью толком не мог уснуть, такая была But энергия, чтобы ночью работать. Но потом как-то организм восстановился и более-менее стало. А и что я заметил? И... Везе... У меня исчезла, э, у меня было этот на ноге, на левой пятке, ну и пильс, э, грибок, да, грибок. <соценно> и и <шучатый соценно> такой. Так как я много плаваю, занимался бассейном и где-то подцепил. И а после двух месяцев и чая... ]ynchronlaf. Я даже сам не заметил, но потом обратил внимание, у меня пятка чистая. И я такой обрадовался и начал этим свидетельствовать. И вот сейчас уже много клиентов, которые получили исцеление от цариаза. Одна девушка, женщина... Два или два с половиной месяца 10 килограмм скинула Мещи с помощью и чая, и на два раза в неделю ходила скандинавской ходьбой с палочками. Но она говорит, что процесс отчаяния у нее реально сильно пошел, очистилась и она сейчас принимает регулярно. Немного разных других она... маленьких результатов, но ну, вот такие крупные это... Кожное заболевание исцеляется, худеет, энергию получает. И просто хорошее состояние в животе человек чувствует. <сؤال> Я <сؤال> даже сам, знаешь, <понимаю>, чувствуешь какая-то ну, легкость, свободу в животе. Нету такой, что у тебя пузо сдувает или какие-то я благодарен Богу за этот продукт, я благодарен за своих учителей, за друзей, менеджеров, директоров, которые дали мне возможность принимать этот продукт и заниматься также бизнесом. Спасибо Александру, Акиве, Семену. развиваемся. Спасибо большое. Давайте Спасибо, теперь да, да, да, да. в солнечный вечерний Узбекистан. У них уже 12 час ночи. Ну, очень много партнеров и клиентов из Узбекистана. И давайте Диля, или еще кто-то хочет поделиться результатом. Давайте Дилю попросим, она расскажет нам. Есть Диля ты? Вот Диля с нами. Здравствуйте. Так, Приветствую не вас не всех. Не видно. Так, так, так, сейчас, сейчас. Я хочу выразить огромное благодарность моему спонсору Сухрову Байдулаеву. Я искренне благодарю Бога, что он через год привел меня обратно в эту же компанию, куда вы приглашали год тому назад это судьба на самом деле потому что видите оно как все равно суждено было попасть мне в эту компанию когда меня пригласил мой спонсор суробу баййдулай он меня познакомил с чаем я и кирли этому края я прошла деток очищения, стала легкость. Чай мне напоминал наш узбекистанский срыв там была расторопша, появлялась через некоторое время сухость во рту, что способствовало пить воду постоянно предыдущую партнершу я очень понимаю и она действительно говорит правду что мы начали пить воду это мощная детоксикация детокс программа которая очищает и благодаря вот этому маленькому продукту, который сделал большой а. э, результат в моем организме, ушли объемы. Я стала и hey, его очень удобно принимать, так как буквально пол пипетки капли наносишь под язык, держишь 30 секунд и, как говорится, вуаля, ты у тебя Как бы ты кушаешь, но ты кушаешь в меру. אוקלים, אבל אוקלים ארבעה פחוט, בITEM לצורק שלנו, וليו בITEM למשהו אינטימי של של הנורוד. Мне сорок лет, я работаю логопедом-дефектологом и меня сходит. Я мне в тридцать пять, и я психологичерий льди мемликуим. знает, и знал, что я работаю с детками, и он мне не мог порекомендовать плохой продукт. Потому что он своими глазами был гостем у нас в центре и своими глазами видел деток с синдромом Дауна. Да, да, да, это не переводится, так и называется синдром Дауна в честь человека Дауна. Это фамилия это солнечные дети по всему миру они узнают вот даже в вашем регионе <говорит> <они узнают. говорит> да. это это беззащитные солнечные детки они э, не опасны населению но у них узенькие глазки маленькие ушки они не, не от них опасности нет но они просто бог одарил этим как бы заболеваниям этих детей деток и у многих порог сердца, то есть у них они зырк Вот. И нам нужна была продукция, которая излечивает, вот я нашла продукт, спасибо Сухробу, что он порекомендовал мне нутробуст, я не сразу стала давать детям, а я сначала приняла всю продукцию на себе, потому что э, это очень большая ответственность. <говорит> Люди ждут от меня какого-то чуда. Я говорю, я не врач, я нейропсихолог. Я отправляю к врачам. Мы посмотрели состав. Да. И когда мы посмотрели состав, оно совпадало с теми э, препаратами, что и в аптеке, но аптечный препарат – это мощное усиление почкам, это, это сколько нужно выпить таблеток, а чтобы и ребенок бедный он мучится и в итоге врачи вынуждены нашим деткам прописывать психотропные препараты, это опасно и дети из-за что не и а я объясняю людям, что это не лекарство, это БАДы, всего лишь помощь организму, но они, они убирают сейчас отзывы. А люди от людей пошло, пошли отзывы, они сказали, Дельфу Акпаровна, Делья это чудо или что? Я говорю, это очищение, потому что мозг идет от кишечника. אני מזביר אליהם שאמוֹח מתחיל אצל בני אדם בתוכה ביתם בתוכה כיבה. יש להבידו... קשير ישיר בניים בנאמוֹח לבין נאכיבה. Да я имею в виду ЗПР состояние идет от кишечника очистили организм и у нас пошли результаты. Никакой והתוצאות מתחילות להגיע בקצב נתורה. הקופי פרדאות מי סילה, שטובי רבוטלה, נעוסטוואלה. ועוד שעס, ככה נוץ, ומני נוסטוואץ מליטסה בוגו, וצטירי חסה, ואני אשפה. סלבו בוגו, ומני ניגדה ничего נבלית. הקפי נותן לי אני צריכה לקום, להתפלל и моему сугробу войду спасибо огромное. Вам всем спасибо, что ваш... помех, шире, спасибо. Вам спасибо огромное всем, что вы познакомили нас с такой продукцией. Вы да. делаете людям добро, и люди имеют возможность зарабатывать. Я это на себе испытала и увидела. Эй, они мудрые, что да, благодарю всех за результаты, и таких результатов у нас очень много. Перевод, translate, please. <связывая музыка> Слышат такие результаты, и причем это в разных городах и странах мира. מה ערב לזה כי אתם שמים תוצאות כההל בדרחא געב זה במדינות שונות את מיקודו רארץ ממקומות שונים. Uzbekistan, Ukraine, Germany, Uzbekistan, Germany, Poland, Ukraine, Israel. Как Дилля сказала, это у нас дело нас наградил этим Бог. Вот она поехала. А если к шилану, за сук и дай Бог, чтобы таких результатов было много. И именно для этого мы сейчас вот записываем это видео и свидетельство наших клиентов и партнеров. דafka בישיבת זה אנחנו קוראים אוטימ אקלטה של הגישה הזאת ושהכל היא דיווח שאמנוקה. א теперь давайте перейдем к тому что кроме того что здесь можно пользоваться хорошими продуктами здесь еще можно зарабатывать работая из дома через интернет. יש לרביעי מירבית בזרת 인터넷 במוצרות מוצריים וחברה ישראלית. Компания предлагает несколько видов заработка. והחברה מציעה כמה סוגים של ריבועים. За продажу продукта компании вы будете зарабатывать от 20 до 100 долларов. Ал מחירות מוצרי לא דגמתם יקורים לרביעי בנסרימ ל 100 דולר. Да, в зависимости от сколько человек купит продукции. Транслейт? Что ты сказал? я не понял. Второй вид дохода ⁇ это когда мы рекомендуем, а. делимся с людьми информацией, и люди приходят к нам в компанию, можно тоже зарабатывать от 20 до а והתידויות, וهم מיתתרפים אלינו, לא Hebrew אני או כמשפכים או כמקדמים, וזה ארבעה חשיני ומקיים כתוצאה מהpielות של השיבוק של המוצרים, והכידום והצאת של מוצרים מאנשי מקורות. зарабатывает 20-30-40-50 долларов в день это очень хороший доход работая через. 20-30-40-50 долларов в день зарабатывает. Байка, а кого интересуют большие деньги? У нас есть еще один вид дохода. <просу> Когда мы открываем филиалы в разных городах и странах мира, <просу> мы, <просу> <от> этого, <просу> мы и, пнаху, <просу> и там можно зарабатывать уже гораздо больше денег. И этот доход называется пассивно растущий и остаточный доход. Но об этом мы поговорим на наших тренингах, которые проходят для наших партнеров. Тренинг называется «Как заработать свою первую тысячу долларов, работая из дома через интернет>, <говорить в> интернет?» Чтобы присоединиться к нашей компании и стать таким же участником, как мы, Достаточно от 100 до 200 долларов для старых. Эти деньги вы покупаете один, либо два, либо три разных любых продукта. Чай, кофе, витамины, без разницы. И вы становитесь нашим дистрибьютором, таким как и мы, и приходите к нам на тренинге. Вот в Zoom, в Facebook, у нас в Instagram. Проходят... На тренингах мы полностью обучаем, как работать в социальных сетях, где брать людей. אנחנו מלמדים, אנחנו עובדים בرسאות חברתיות, אפילו לכאן התמישים. Как давать им информацию? להם תמידה? И ваша основная работа это просто приглашать людей вот на такие встречи к нам. Да, вот да и короче, нахем запасут лазмина, насимный бишот каэле, кмошот им корека Я думаю, что и уверен, что это сможет сделать абсолютно любой человек, не сколько. Нужно человеку написать в соцсетях, в фейсбуке, в инстаграме спросить «Наташа, привет, как дела у тебя?» Нужно написать человеку в фейсбуке, в инстаграме, в твиттере «Шалом, Наташа, Мани Шмайцберг». Есть возможность, можно зарабатывать, работая из дома через интернет. Есть в шарут маньян, и в шар абайт, в арвиях кесель, в израт интернет и отправить человеку ссылку на Zoom, и человек зайдет послушать историю на этом мы будем заканчивать нашу встречу, я всех благодарю всем спасибо за результаты, за ваши отзывы и до скорых встреч в следующих видео, пока-пока всем